Сегодня у нас важная тема в честь праздника. Анатолий, какой сегодня праздник? Расскажите. Да, поздравляю вас с праздником, друзья, вас и Мария, вас. Сегодня день семьи, любви и верности. И вот он так трактуется. Это наш российский праздник семьи любви, о верности. Его подняла на флаг православная церковь и правильно сделала. Потому что это ее вклад в церкви, я имею ввиду, в виду, в свое оправдание. Mm -hmm. Предысторию, небольшой, предысторию этого праздника. Во главе этого праздника стоят герои Петр и Феврония. Петр это князь в прошлом был такой, а Феврония это простородинка, которая. которая, которая которые полюбили друг друга. Вот они полюбили друг друга, но разница в социальном положении была настолько большая, что и родители, и церковь стали э, против э, их любви. Там была даже такая предыстория и отказали от этой любви. И он стал умирать. У него появилась болезнь такая. И вот только э, при присутствии певроньи, он снова выздоравливал. То есть, по неволе пришлось их поженить. чтобы <свят> Ну и в дальнейшем им, в общем-то, достаточно сильно мешали быть счастливыми. И даже они просили после смерти их похоронить вместе, но церковь воспротивилась и их похоронили в разных местах. И вот сейчас я считаю, церковь верно делает, что она оправдывает перед людьми все свои предыдущие шаги. И вот сейчас этот праздник подняли это не бытия. И это замечательный праздник. Праздник любви, праздник семьи, любви и верности. Потрясающий праздник, если я не ошибаюсь. Я просто несколько лет подряд ездила в Дивеево. И по-моему по дороге в Дивеево город Муром, если я не ошибаюсь, мне кажется, что там есть храм Петра Феврония. Да, -да, да? Есть. да. Я просто помню, что именно там, несколько лет подряд, это еще давно-давно было, я загадывала себе самого лучшего мужа и самую лучшую семью, вообще, которая прям в самых-самых потайных комнатах моего сердца были. И именно там говорят о том, что когда вы загадываете, себе партнера своего, да, женщину или мужчину, это очень здорово помогает, это сбывается, потому что место намоленное, место очень сильное. И у меня рекомендация для наших слушателей, когда у вас будет возможность, во-первых, я рекомендую вам сесть в Дивеево. Ну, те, кто в православии, я очень вам рекомендую. Это наисильнейшее место. Место Серафима Саровского, иконы умиления. Много очень мощных источников. И по дороге обязательно заехать. Нужно в Муром и остановиться в этой церкви Петра и Феврония. И помолиться либо о своей нынешней семье, либо о своей будущей семье. Да, мне оттуда родом. Это происходило в окрестностях. Поэтому mm -hmm. там все и состоялась, их сильно родилась и оставила такой след. Это действительно пример удивительной глубокой любви. Пример того, как пара нашла друг друга. И здесь не помешали даже такое, такие социальные проблемы и прочие Религиозные. Так что с праздником вас! Вас тоже с праздником! Анатолий, скажите, пожалуйста, правда ли и вообще Ваш взгляд на то, что в семье состояние в семье и атмосфера в семье в большей степени зависит от женщины. Да или нет? Если да, то почему? Да, однозначно. Почему да. вроде как несправедливо? Почему вот от женщины, не от мужчины? Почему в большей степени они пополам? Знаете, как раз я считаю это очень справедливо. Потому что... Что такое семья? Вы же понимаете, что это не просто стены, мебель, там дача, машина, даже дети. Это та атмосфера, в которой находятся эти люди, атмосфера. Потому что эту атмосферу семьи можно создать и в простом доме, и во дворце, и она будет всегда звучать эта атмосфера. А можно не иметь ее ни в доме, ни во дворце. И не будет семьи, а будут просто партнеры, там, решающие какие-то задачи, в том числе и привести детей. Поэтому состояние, вот эта атмосфера, вот это состояние семьи формирует именно женщин. Это ее святая роль формировать атмосферу в семье. Это потому что она есть состояние, сама женщина и состояние, она сама любовь, женственность, все идет из сути ее. Поэтому я считаю, это ее почетная и очень важная роль создать ту атмосферу. Поэтому от нее вот именно состояние семьи, внутри семьи, зависит от очень большую степень. На ваш взгляд, а как женщине поддерживать это состояние, если порой женщине самой непросто? если, например, мужчина не закрывает всех финансовых потребностей, ей приходится работать. Если у нее есть какие-то свои внутренние конфликты, если ей самое тяжело, как ей поддерживать это состояние? Потому что нас сейчас слушают многие женщины, и я, поскольку в 80% работаю с женщинами, и я знаю, что ответят, скажут, ну да, это вам там, легко говорить, <с> а вот у меня, да, и у каждой есть своя причина. С чего начать женщине, на ваш взгляд, на ваш мудрый, опытный взгляд, вот это состояние, когда, ну, не все благополучно, когда есть реальные трудности, когда есть вопросы со здоровьем или с деньгами. Откуда ей брать это состояние, на ваш взгляд? Мария, вот вы э, в своем вопросе сказали такие слова, что уже, когда у женщины вот как создавать, когда ей трудно, когда у нее есть внутренние конфликты и нерешенные задачи, вот это и есть тот ресурс, который необходимо использовать для того, чтобы уйти от этих трудностей. То есть именно внутреннее состояние женщины это и определяет все то, что происходит вокруг. Помните такую фразу, конечно же, как мы думаем, так мы живем. То есть что есть внутри нас, то и проявляется снаружи. Вот, вот этот момент очень важен. И когда женщина имеет внутреннее женское состояние, женское, не материнское, а женское состояние, то, соответственно, создается женское пространство. И в этом женском пространстве мужчина проявляется как мужчина. Есть Женщине звучит, в первую очередь, материнское состояние. Соответственно, транслирует в мир именно материнство, в первую очередь. Женщина присутствует, но на втором месте. То мужчина, ощущая ее материнство, он относится именно как к, ней, как к матери. И он незрелый. Он ведет себя как сынок. Иногда это вы знаете, прям явно видно, что у нее еще один сын в количестве тех детей, которые есть. Понимаете, поэтому... Здесь как раз от ее внутреннего состояния. И если это состояние женское, то мужчина будет мужчина. И вот тогда у нее трудности не будет. Потому что когда мужчина мужчина, он все для женщины сделает. Он для женщины сделает все. Как только она переходит в состояние материнства или ну, рабочий такой, знаете, назовем это грубо немножко, лошади то, соответственно, все меняется. Мужчина исчезает из дома. А появляется или сынок, как я уже сказал, или партнер, который начинает с ней соперничать, там, в том числе и в карьере, в финансах, там, спорит с каким-то вопросом жизни и так далее. То есть уходит разлад. Ой, приходит разлад в семью. Так вот, именно внутреннее состояние женщины. Это должно главенствовать. Что мы видим в реальности? В реальности большая часть женщин имеют, вот если взять сферу ее жизни, женственность присутствует в меньшем объеме, чем материнство. И чем деятельность. И вот эти две позиции, материнство и деятельность, зачастую больше, чем женственность. Отсюда и проблема. Вот так. Очень глубокий ответ. А можно вас попросить расшифровать, вот, что значит в вашем восприятии, если как бы разложить на ингредиенты? Что такое женственность и женское проявление? Потому что вроде бы мы все находимся, вот кто слушает да, женщины, многие задаются вопросом, хорошо, а что такое женственность -то? Вроде я в женском теле а проявляюсь то, как мама, только как мужчина. А что значит женское проявление? Могли бы вы для нас разложить это на ингредиенты и вот какое-то свое восприятие поделиться им? Свое восприятие. Благодарю. Ну, помните, я в, начале, прям в самом начале сказал вам, пора, меня порадовал порадовало ваш нежный, нежный, нежная речь, я бы сказал. Назовем это. Понимаете, это вообще большая редкость. Обычно напор, жесткость, резкость, а здесь нежность прозвучала. Так вот, нежность, это, я считаю, ну, самое ценное на сегодняшний день. Возможно, позже будут, может, какие-то другие ценные качества. Но вот нежность это на сегодняшний день большая редкость от женщины, чтобы шла нежность. Но когда идет нежность, сразу очень многое у мужчины. Уходит. У него уходят какие-то напряжения, уходят сопротивления. Он слышит женщину легко и просто, все воспринимает, и все для нее делает, потому что это через внешность женщина заходит в мужчине очень глубоко. До самого сердца из ум уже у мужчины не работает, он готов для нее ходить по потолку. Поверьте, я сейчас говорю о вещах вполне мне знакомых, понятных, прожитых, и не только у меня, но и ну, я же общаюсь со многими мужчинами, и вот когда дома звучит нежность женская, не жесткость, даже они женщины зачастую не замечают. Интонация, нежная интонация. Вот почувствуйте, милые женщины, научитесь говорить нежной интонацией. И вы сразу видите, у вас как на огромный объем уйдут трудности во взаимопонимании. Нежность это вот одно из качеств. Ну, конечно, их много, но а вы знаете, качеств женских, я уже это как-то говорила не раз, что нежных, ой, женских качеств их более двухсот. а женщины живут на качествах ну, 5-7 от силы 10. 15 качеств я вот так исследовал, женщин, на которых реально живет, женских качеств. Это вообще-то супер уже. А их более 200. Представляете, какой ресурс, какое богатство. А ведь как раз, как раз каждое качество, раскрывая, добавляет ресурсы женские, женский ресурс, ресурсы ее силы, ее возможности, ее творчество. Благодарю, Анатолий. Такой вопрос у меня вытекает. Вы говорите о том, что должно больше преобладать женственность, чем материнство. Но ведь нежность, она же тоже может быть материнской. Тогда в чем разница нежности женской и материнской в проявлении к мужчине? Или, может быть, есть еще какие-то ключевые ингредиенты, которые отличают проявление в быту женщины как женщины и женщины как матери? отношения к мужчине. Вы знаете, вот сейчас, к сожалению, уже накопилось так много противоречий между мужчинами и женщинами. Раньше этого было меньше, в 19 веке особенно. Так вот, что женщины. Мужчинам относится вообще к мужчинам, даже не, не только к своему, вообще к мужчинам относится э, зачастую снисходительно, зачастую э, ну, действительно без уважения, без должного уважения, а тем более без восхищения мужчины. Но они не заслуживают этого. Да, это есть, но это же все формируется. Ведь uh, есть такое выражение uh, в русском языке, такая поговорка. говори человеку, семья, семья, семья, И он захрюкает. Так вот, если говорить мужчине, ты мужчина, ты классный мужчина, ты супер мужчина, я тебя люблю. Понимаете? И все Кап, кап, кап. Через несколько месяцев вот таких просто проговоров. Сначала через силу Сначала через там заставляя себя. Потом все это становится естественным. И эти энергии накап накапывают эту чашу, и мужчина становится мужчиной. Я знаю такие факты, когда женщины идут таким путем, они добиваются очень многого. Не только взрослые женщины, но и молодые девушки, они тоже, переходя в такое отношение к мужчинам, просто фу, такое. Все в жизни происходит великолепно. Поэтому вот видеть мужчин, уважать мужчину видеть в нем Творца, восхищаться им, не бить его по рукам. Да, ну, это что ты там придумал, это не, это не подойдет, это или это. Да нет, это не твое. Это... Дать мужчине возможность все попробовать. Он же Творец, ему надо пробовать, его надо наоборот поддерживать. Да, пробуй, смотри, не получится, у тебя еще куча идей. Ты... В общем, понимаете, здесь совершенно другой. Возникает другое состояние у мужчин, У него крылья так начинают расти. Вот, ну вот хотя бы вот так. Это, как говорится, вода камень точит. Я хочу поддержать ваши слова примером из моей жизни. Дело в том, что мне не у кого было учиться, как уважать мужчин. Потому что мама с папой развелись, когда мне было 4 года. И папа очень сильно пил. Из-за этого они развелись. И когда появился отчим, были очень сложные с ним отношения, потому что он, ну, скажем так, он сразу вошел в семью, и он не стал пытаться со мной подружиться, он сразу был очень строгим. И в 16 лет я поняла, что я очень хочу личную жизнь. В 19 лет я первый раз захотела замуж. И я понимала, что у меня идет очень сильная критика мужчин, что я не уважаю мужчин, потому что подсознательно я не уважаю отца, потому что отец пил, ну, бросил нас, потом очень такую бестолковую в какой-то, ну, на тот момент, я так считала, да, бестолковую жизнь прожил, и, в общем, у меня уважения к нему не было. И я искала способы, как мне наладить личную жизнь. И, конечно, я понимала, что начинать нужно с отца. И у меня даже был такой эксперимент, когда я проработала отца да, там, ну, своими методиками, техниками, там, и поклонами и медитацией, и различные упражнения. У меня очень сильно поменялись отношения с отчимом, но все равно где-то проскальзывала неуважение по отношению к каким-то другим мужчинам. И я тогда для себя поставила эксперимент. Я еще тогда ездила на метро. И на выходе из метро очень часто сидят бомжи на лавочках. И я очень раньше осуждала бомжей, что это мужчины, которые бросили ответственность, которые такие вот никудышные абсолютно, бестолковые, слили свою жизнь на алкоголь, а могли бы быть прекрасными отцами. Мужчины так на земле мало, меньше женщин, так вот вот они алкоголики, деграданты. Ну, в общем, у меня было прямо очень сильно неуважение бомжей, я их не понимала и очень сильно осуждала. Но потом до меня дошло, что своим осуждением бомжей, а ведь в них тоже Творец проявлен, в них тоже Бог проявлен, я на самом деле э, блокирую себе собственную счастливую личную жизнь. И я ставила эксперимент, на протяжении месяца я мысленно, не вживую, естественно, мысленно кланялась к бомжам, как частицы Бога или Творца. И я должна сказать, что… Э, Буквально через несколько дней сначала было очень тяжело. Ну типа, кто я, кто они? Да, я там девочка с двумя высшими образованиями, а кто они? Чуть-то им кланяться буду. Но ты понимаешь в какой-то момент, что через каждого человека, через каждую ситуацию проявляется Творец. И Вселенная тебе здесь и сейчас хочет о чем то сказать. И возможно, что сейчас происходит какой-то урок для тебя на экзамен. И я вот когда консультирую женщин, которые очень хотят замуж. Я говорю, а как вы общаетесь с таксистами, с официантами, с курьерами? Особенно женщины-предпринимательницы, особенно женщины на высоких должностях, которые хорошо зарабатывают. Очень часто такое снисходительное, уважение, снисходительное отношение к мужчинам и потом жалуются, что они не могут построить счастливые отношения с мужем или наладить личную жизнь, или встретить того самого. Но посмотрите, как вы относитесь к курьерам, например, да, которые перепутали адрес, не вовремя доставили доставку, к таксисту, который не туда вас привез, А может быть, Вселенная вас таким образом проверяла? А ты готова к семейной жизни или нет? Потому что семейная жизнь — это искусство, это труд и искусство. И, дорогие женщины, если вы, слушая сейчас «Анатолия», Задались вопросом, ну а за что мне его уважать? Ну не могу я говорить с ним нежно, ну со своим мужчиной, да, или там, с другими мужчинами, если своего нету. Как я могу ему давать признание, как я могу ему восхищаться, если нечем восхищаться? то задайте себе вопрос, какие у вас были отношения с отцом, с отчевом, если такое был, и, конечно же, с курьерами, ну вот с обслуживающим, грубо говоря, персоналом, которым вы взаимодействуете периодически, может быть, водитель автобуса, маршрутки. Как вы общаетесь? Это показатель, насколько вы на самом деле готовы к глубинным счастливым отношениям. Благодарю, Мария. Вы сейчас сказали очень важные вещи и пример. Замечательно, Это действительно опыт, который достойный повторения для тех, у кого есть проблемы с мужчинами. С построением семейных отношений, гармоничных отношений. Им нужно это пройти. Я это тоже практиковал. Помогал женщинам осознать такие вещи. Действительно, зачастую не замечают. Вот я видел на моих глазах произошла такая ситуация. Одна женщина, смотрю, выскочила из такси и хлопнула так дверью. Оказалось, и я сел туда, оказалось, водитель глухонемой. И она не хотела поехать с ним. Понимаете, вот представьте, какую рану нанесла на этого мужчину. Я постарался с ним так вот мягко, добрым, улыбками и прочее, как-то энергетикой смягчить этот, эту ситуацию. Но но она получила, как говорится, в своей путёвке по жизни низкую оценку за этот случай. И наверняка он ей аукнется в жизни. Поэтому действительно вы верно указали, что путь начинается к мужчине через отца. Я вообще считаю, что отец это, это золотой ключик той двери, которая ведет к счастью именно Отец, отношение к Нему. Я это очень хорошо изучил. Не знаю, Мария, вы не смотрели мою видеокнигу «Новая правда об отцах»? К сожалению, нет. Но я скажу, что вам выслали. Посмотрите, пожалуйста, там всего 40 минут, но это типа пети-пети-спектакля сделал «Новая правда об отцах». И угу. так... Много всяких моментов, это очень такая необычный взгляд на отцов, который позволяет по во многом изменить отношение даже к самому-самому такому. Там вот приводится пример пяти пороков отца. Пил, бил убил мать, бил детей, гулял, потом ушел другу, в другую женщину или ушел в жизни. То есть, понимаете, вот пять пороков, и все это и всё мы разобрали там. Понятно, что и как, почему. И это совершенно другой взгляд на все. Поэтому вот видеокнига «Новая правда в она у меня есть на сайте, есть и в Инстаграме, Топлинге. Вот. Так вот, я еще раз говорю. Это отец, дорога через отца, это дорога к счастью. Отец – это первый мужчина в жизни женщины. И вы верно нашли эту дорогу, этот путь и через своего соотношения к нему, и через отчима вы сумели вот построить то, что вы построили. Благодаря этому, это точно. Это, без этого ваш путь был бы другой. Абсолютно верно. И это был очень непростой путь, тернистый, но зато с очень вкусными плодами. Я бы еще одну тему хотела с вами поднять. Вот на, моих, на моем наблюдении мне интересно, как вы это прокомментируете. Одна из вещей, которая очень сильно портит отношения в семье, и вещь, одна из вещей, из-за которых очень многие семьи, к сожалению, распадаются, это, знаете, такая вот иллюзия, что где-то там будет лучше. Это такое вот сравнение, что вот... «Мой не дотягивает» а, или там «Моя не дотягивает», где-то будет лучше и интереснее. И вот мне хотелось бы поговорить о том, как женщинам вот с самой собой договориться, когда она видит, скажем так, не только достоинства, а недостатки в своем муже, и фокусируется очень сильно на них, и начинает либо искать по сторонам, что у кого-то где-то лучше, либо на страницах в Инстаграме смотреть, а вот… Тому блогеру мужчина подарил машину, цветы, и начинает сравнивать. И таким образом предает себя, предает своего мужа и разрушает семью. Вот что делать с этими иллюзиями, ожиданиями, сравнениями? Как с самой собой договориться? Потому что это то, что незримо, неосознанно очень портит отношения в семье. Особенно да. с появлением соцсетей это, конечно, очень провоцирует. Провокации сложны. Вы знаете, вот как прямо в точку вопроса. У меня сегодня была консультация с одной женщиной. Она рассказала о том, как у нее была иллюзия относительно предыдущих людей. Вот я ему в свое время отвернулась от одного парня, пошла с другим, а вот, наверное, мне бы было с ним лучше. У нее эта иллюзия была в ней, была в ней, была. И она ее питала, то, в чем каждое неприятное событие, каждый конфликт с мужем ее возвращал, то вот надо было мне выбрать того. Ну, в общем, я думаю, что это у многих женщин, наверное, осталась ностальгия по какому-то прежнему, по каким-то прежним отношениям, которые ни во что не вылились. Вот. И она, в конце концов, встретилась с этим мужчиной, которого она, в общем-то, хотела на которой вот это была иллюзия. Встретила, посидела в кафе, пообщалась и поняла, как, какой замечательный у нее муж. Убрать иллюзию, потому что действительно сравнение такой вот... Завочные, там вот в этих на экранах там, в интернете эти сравнения далеки от истины далеки от жизни у каждого свой процесс И вот, проживите свои, э, свои все вот эти внутренние вот с чего мы начали милые женщины ведь все что происходит негармоничного в семье это идет из вашего внутреннего состояния из вашего мировоззрения. Из за вашего образа жизни. Образа. Вот, Мария, вы правильно сказали. У вас, у вас не было образа счастливой жизни. Вам пришлось в течение жизни собирать по крупицам, формировать вот тот образ, который сейчас реализовался. А до этого же не было. И вы по жизни, ну, можно сказать, кувыркались в какой-то степени. Скорее всего. Как и все. Вот. Пока мы там найдем этот образ слепим из чего-то. Да и с того ли если... слепим. Так вот, создать вот этот образ счастливой семьи, убрать внутреннее напряжение, убрать вот те трудности, которые существуют в вашем, те напряжения в сознании, вот это сразу облегчает ситуацию. Сразу в мире все вокруг вас начинает проявляться. И ваш даже мужчина, он становится другим. Он становится естественным образом без нотации, без назидания, без конфликтов, он меняется. И оказывается, он мудрый. Так. так. Тут прозвучал вопрос в чате, и я его хочу осветить, потому что в моей семье родительская эта тема присутствовала. Что делать, если муж злоупотребляет алкоголем? Может ли женщина на это повлиять? Если да, то как? Это самый, наверное, часто встречающийся вопрос. Алкоголь действительно разрушил многие семьи, отношения. Беда-беда. Это болезнь. Надо, вот, первое, что нужно понять, что это болезнь. Это не то, что там, это его какой-то недостаток. Больного же мы не считаем каким-то ответственным за болезнь. Правда же? Мы же считаем, что ну, он боле, заболел. По какой-то причине он заболел. И мы его не виним в том, что он заболел. Мы просто понимаем, что он больной. Так вот, первое, что нужно понять, что это болезнь. Болезнь, которая, которую можно вылечить. Но в зависимости от того, сколько, какой глубины болезни, Соответственно, и потребуется более долгое лечение, а главное, правильное лечение. Так вот, что лечится? Это что лечит, точнее, эту болезнь? Первая причина, почему мужчины пьют, это из-за своей нереализованности. Мужчина-Творец, он пришел с этим, с этой сутью Творца. И он для него не быть нереализованным не сотворить что-то в жизни для него или сотворить мелкое по сравнению с тем что он несет в себе для него это но ну, самое больное что ли состояние так вот нереализованность мужчины мужчины вот первая и главная причина пьянства когда мужчина реализован в полной мере не просто там он где-то добился чего-то, какого-то там высшего положения, там, карьера. Там. Он может он просто не его. Это не его реализация. Он там может быть там находится на такой высоте, но он испытывает большой дискомфорт или душевное напряжение из-за того, что он там находится. Это не его. Да, это там власть, деньги и прочее. Но с душа-то говорит, милый мой, а тем ли ты занимаешься? Так вот это, тем ли ты занимаешься и кто ты есть, вот это вот те вопросы, которые мужчину приводят к ямству. А как женщина может помочь мужчине? Вот здесь вот, вот, здесь вот первый, первая помощь это любовь и уважение к мужчине. Любовь к нему и уважение к нему. Уважение к мужчине, буквально по крупицам. В этом уже потерявшем облик или там даже спевающемся мужчине, найти крупицы доброго и начинать в нем вот это питать. Помните, что в каждом можно, в каждом вот закладывать, ты мужчина, мужчина, ты супер мужчина, я тебя люблю. Мысленно сначала. Вот как вы с бомжами, что я буду им кланяться? А вот надо найти эту, просто ты замечательный, хоть что-то мужское, хотя бы мужское, там, мужские мужской размер, ботинок, <смех> хоть что-то найдите мужское, но начинайте вот, вот этот мужчина мысленно пока, в себе выстроите вот это вот уважение к нему, и вы увидите, как он начинает, начинает, начинает меняться. Дочери, вы к отцам можете также относиться, и они уйдут из пьянства. Я очень многим женщинам помог э, своих отцов вывести из пьянства. Именно благодаря тому, что она начала к нему относиться как к мужчине. Отец, ты классный мужчина, в конце концов звонит ему, говорит, отец, ты супер мужчина, я тебя люблю. Он сначала первой такой фразы шалеет, а я говорю, ты клади трубку, пока пусть там очухается немножко, потом скажи, что да, я созрела, там прочее. То есть начинать вот так надо, начинать вкладывать в него уважение и любовь как мужчине. И в нем вот это состояние Творца будет проявляться, проявляться, все сильнее, сильнее, сильнее. И он станет мужчиной. И вот тогда пьянство будет уходить. Конечно, нужно помогать еще, ну, в зависимости от глубины болезни, может быть, и лечение нужно и так далее. Но это уже, это уже сопутствующее, то, что помогает. Но суть должна проявить, нужно наполнить мужчину уважением к нему. И его самого к себе, и со стороны к нему, и любовью. Тогда он перестанет пить. Это проверено многократно. Это действительно так. Вот одна женщина, дочь, это даже не жена, а дочь, так вот стала относиться к мужчине. Конкретный реальный пример. Сорок лет отец пил. Ему уже 60 лет было, когда она пришла к 69 Девять даже сейчас запомню эту фразу, то, что ему остался год до пенсии, он просто где-то существовал, чисто номинально числился, уже весь там пропитый и так далее, и так далее. И она стала к нему относиться как к мужчине. Три года прошло, она приходит ко мне, а она не могла выйти замуж, не могла родить детей и там прочее. У нее все состоялось, у нее семья, у нее ребенок. Говорит, отец перестал пить, ведет здоровый образ жизни, с таким, такой, таким импозантным мужчиной стал. И говорит, Занялся бизнесом, у него бизнес пошел в гору 62 года, то есть три года прошло 62 года. Именно благодаря дочери. Я говорю: а как мама? А мама говорит, по-прежнему пилит за все прошлое, то, что действительно много чего натворил. И вот то-то-то еще такое, такую фразу. Ишь, вырядился. По бабам решил пойти. Ну, поймите, вот в таком ключе, и дочь знаете, меня это поразило, эта фраза, она говорит: отец. Найди себе женщину, поживи счастливо. Понимаете, вот что сделала дочь. Прошло по, года два, наверное, она вот так вот с ним, к ним, но она вытащила отца. И, соответственно, у нее пошло все умор. Um, hmm. Мне хочется добавить здесь, вот в помощь женщинам, которые ну, слушают сейчас Анатолий Коврат. На деле на словах, конечно, легко, а как же на деле? То есть вот действительно сложно проявить уважение, когда ты видишь валяющегося грязного, вонючего мужчину, и как вообще к нему проявить уважение. Да? Вот, опираясь на слова Анатолия, возникает вдохновение, что это можно исправить. Я хочу еще кое-что добавить. Осознайте одну простую вещь, что а почему я такое притянула в свою жизнь? а почему это вообще со мной происходит, а почему я это создала в своей реальности. На моем опыте, особенно после консультаций более 5000, я вижу, что в основном пьют мужчины у тех женщин, которые постоянно пилят. Вот эта вот пилежка вечная, да, постоянное недовольство, постоянное... Какие-то претензии, манипуляции. И мужчина э, вот в такой атмосфере, если либо он загуляет, либо он вас бросит, либо он сопьется. Такой вариант есть. Почему Анатолий сам Уважение. Это есть неуважение к мужчине. Накапливается, накапливается, и все, и он, и он не реализуется. Все, у него по ему по рукам надавали, и он все. Это как раз об этом, да. Я согласен. Ну, либо он может просто уйти, если силу воли побольше, то он скажет, ну, как бы я пошел. Но здесь нужно смотреть еще с точки зрения урока экзамена от пространства. То есть через вашего мужа, который пьет, проявляется творец, проявляется Господь, проявляется Вселенная, и именно сейчас она вам что-то хочет сказать и что-то донести, чему-то научить. И, как правило, я повторюсь, что именно у женщин, которые критикуют, предъявляют претензии, манипулируют, либо очень сильные такие мамочки, вот у них мужчины становятся вот все более слабыми, слабыми, либо уходят. Тут как бы два варианта. И тут задала вопрос одна девушка, а почему меня мужчина мой оскорбляет? Есть такая маленькая хитрость, маленький секрет, что мужчина к женщине относится ровно так, как сама женщина относится к себе на внутреннем уровне. Это вопрос ценности себя, достоинства и позволения. Но женское достоинство — это не стукнуть кулаком по столу или там, доказывать личные границы, отстаивать. Нет, сила женщины и мудрость совершенно в другом. Если вас оскорбляют, надо смотреть в глубину себя, как я к себе отношусь, а как много внутри у меня самокритики, самоедства и какие у меня были отношения с, род... с родителями. Потому что... Мужчина приходит в нашу жизнь как учитель, и наша задача не, не сколько внешнее, сколько внутреннее состояние. И Анатолий сегодня много раз говорил, и я тоже всегда на вебинарах говорю, что именно состояние является базой, фундаментом для всей вашей жизни. И задавайте всегда себе вопрос, когда ну, негде найти вдохновение и сил на то, чтобы уважать пьющего мужчину или гулящего мужчину, или… А почему я это протянула? А почему со мной это происходит? Без чувства вины, без самобичевания. Не надо, это ни к чему. Просто вот честно, адекватно, как есть. А что внутри меня создает эту реальность? А какие программы, какие внутренние установки, убеждения? И если для меня это экзамен, могу ли я его сдать на отлично? Ну или хотя бы на хорошо? Могу ли я этот экзамен пройти и не бросать человека, если он болен. Это вопрос внутреннего состояния. И э, вслед за Анатолием я тоже хотела бы дать вам небольшой подарок. Я, э, небольшой подарок э, о ценности себя, женской ценности себя, о внутреннем достоинстве, о любви к себе, о уверенности в себе, именно женское. То есть не через доказательства, не через достигаторство, не через самобичевание, не через самокритику. Нет, именно по женской Принять себя, полюбить себя, потому что самый частый вопрос — а как себя принять и а как себя полюбить? И от меня тоже будет вам подарок на этом эфире. Если вы хотите этому научиться, напишите мне в директ, Мария, хочу урок про ценность себя, урок про уверенность в себе. И я вам вышлю бесплатно свой один урок как раз на тему уверенности в себе, ценности в себя, внутреннего достоинства. Так что вот, для этого нужно написать мне в директ. Анатолий, такой к вам еще у меня вопрос. Вы сказали, что более 200 женских качеств. Одно из них вы очень красиво распаковали, качество нежности. Распакуйте еще одно, пожалуйста, ваше любимое женское качество. Я женщин люблю и люблю все их качества. Поэтому ну, самое-самое вокруг... любимое. Наверное, это мудрость. Наверное, это мудрость. Потому что есть, мудрая женщина, на сегодняшний день опять же большая редкость, мудрая женщина. Uh, умных женщин много, очень много, даже больше, чем нужно. Uh, я считаю, умная женщина – это беда для человечества. А вот, uh, не, не глупо, имейте в виду, <laughs> это не противоположность, не глупость. А, так, а мудрых женщин очень мало. Мудрая женщина — это спасение для человечества. Что такое мудрая женщина? Это высокий ум, это глубокий высокий ум, то есть она умная. Но этот ум наполнен глубочайшей любовью. Любовью к себе, любовью к мужчинам, любовью к роду своему, к родине, к земле. То есть глубочайшей любовью. И вот высокий глубокий ум и большая любовь. Соединение. Это мое определение мудрости. Ум, наполненный любовью. Вот это качество просто удивительно. В этом случае с такой женщиной легко общаться, легко решать любой вопрос, легко вы не войти в конфликт и легко выйти, если он все-таки возникает. Потому что есть глубочайшая мудрость, позволяющая ей... Все адекватно оценивать, видеть глубину, видеть причинно-следственные связи и так далее, и так далее. То есть это, вот это второе качество. Это как говорится, ты хочешь быть счастливый или правый. Умный ты хочешь быть или мудрый. Знаете, я хочу примеры из своей жизни привести. Я однажды наблюдала за очень красивой парой. Они много лет вместе. Мы ехали в машине, муж был за рулем, жена сидела да, рядышком, я была и там еще один организатор. И зашел спор. Я уже не помню на какую тему был спор между мужчинами, зашел спор. И было очевидно, что ее муж, он реально ошибается. Но там был какой-то факт, в котором он действительно ошибался. И это было прям вот на поверхности очевидно. И женщина молчала, а когда спросили, ну а ты то что молчишь, ну ты то скажи свое мнение, она заняла позицию мужа, хотя очевидно, что сам факт был ну, неправильным, то есть он действительно ошибался. В какой-то момент мы приехали на заправку и мужчина вышел, муж ее вышел заправлять машину, там расплачиваться, и зачинщик спора, организатор наш, спросил у женщины, что, ну а почему ты вообще? Она говорит Потому что мне важнее отношения, чем быть правой. И да, с одной стороны, вроде как она подыграла своему мужу, да, а с другой стороны, а что для нее важнее было в моменте? Быть правой и встать на противоположный берег от мужа? И унизить Или... мужа. И унизить тем самым. Да, да. Или быть за ним, даже если он ошибается. Ну и что? Да, ведь это же замечательный пример. И таких примеров в жизни много. Посмотрите, милые женщины, на сайте. тоже рядом. Вы увидите такие примеры. Избавьтесь от этих примеров, и сразу другая будет ситуация в вашей жизни. Мария, у меня вам вопрос, который я хотел хочу задать. Вы хотите, я немного расскажу о вашем предке? Потому что... Я не особо это афиширую, но я понимаю, что вы понимаете намного больше. Я... Ну, ну конечно, да. Хорошо, благодарю. Это очень я важно. вас тоже благодарю. Да, очень важный момент, уважаемые друзья, это сейчас, наверное, впервые прозвучит в таком большом эфире, в такую большую аудиторию. Вы с Марией увидите глубже, и, я думаю, отношение к ней у вас будет еще более глубоким. Дело в том, что она имеет шотландские корни. Я думаю, не знаю, об этом говорили своим или нет, но это ее предок Яков Брюс. Удивительнейшая личность. Удивительнейшая личность. Я когда узнал о нем, о нем очень много было информации у нас в России, хотя он занимал высочайшую должность. Он был фельдмаршал артиллерии, правая рука. Петра Первого. Был его ближайшим советником долгое время. И прочее, прочее, прочее. Он организовал в России производство металла, там и прочее. Ну, в общем, создал первую карту России. В общем, это очень образованный человек. Знал более 10 языков. У него была самая крупная библиотека в Европе. Он знаком был с Ньютоном. И так далее. То есть это он, представляете, он фельдмаршал артиллерии, он создал русскую артиллерию, которая славилась на века. И он, ко всему, ко всему прочему, написал труд о взаимодействии китайского и монгольского языков. Представляете, это какой же энциклопедист, удивительнейшая личность. И вот он незаслуженно был забыт я когда узнал о нем, я нашел человека, историка, я оплатил ему работу, и он мне написал книгу о нем. И я издал первую книгу о Якове Брюсе. Это было, сейчас скажу, это было где-то 2002-2003-2004 год. Первая книга, толстая книга такая вышла о Якове Брюсе. И потом пошло, там музей создали, просто начали, о нем говорить, потому что действительно величайшая заслуженная личность, забытая. И вот я чувствую, что в вас, Мария, присутствует его энергии, уникального человека. И сегодня я, вот, имея такую возможность, я благодарен миру, что мы встретились, чтобы Выразить через вас. Это, это он очень много делал, Гораздо больше, это он был шотландец, он потомок а, Георга Брюса, короля Шотландии. Он, он его внук. Вот такая вот история, друзья. Необычная история. Но. Обычное в наше время, сейчас все открывается. Мария, это мой подарок вам. Спасибо огромное. Мне так иногда неловко говорить, что да, я родом из шотландской королевской семьи, но как-то это не то, чем хочется, вот, да, хочется своими поступками, своими действиями получать признание, а не только, что ты носишь фамилию. Не скро... Хотя... <свят> Хотя я очень благодарна своему двоюродному дяде, который восстановил древо. Это древо у нас дома хранится, и мне были переданы даже определенные семейные драгоценности, ценности, реликвии. И я очень долго изучала род. И самое интересное, что в конце своей жизни Яков, Яков Брюс, когда ушла его супруга, кстати, супругу тоже Марии звали, <свят> как это ни странно, у нас по роду вообще очень ограниченное количество имен, то есть буквально 4 женских имени и 4-5 мужских имени. Вот, и когда его жена ушла из жизни, когда он уже ушел в отставку, он был правой рукой Петра Великого, и вот то самое окно в Европу, которое Петр прорубал, это очень много делалось благодаря Якобу. И говорят о том, что он был эзотериком, она была астрологом, Но ну, тогда называли магом, да, но по сути это то, чем мы с вами сегодня занимаемся, да, это медитации, практики, техники. И я думаю, что да, в какой-то степени у меня оттуда пошел талант. Из-за того, что мои родители развелись, я, я же не знала этого. То есть я с четырех лет была под другой фамилией, под фамилией отчима. И о существовании вообще о том, что какой у меня род. И какие у меня корни? Я узнала где-то ближе 16, наверное, лет. Я догадывалась, но я не спрашивала. Я была очень скромным ребенком, я не спрашивала ничего. А потом, когда я узнала, спустя какое-то время я попросила благословения у мамы, чтобы я вернула себе фамилию, вернула себе отчество, Потому что мне поменяли и фамилию, и поменяли и отчество на отчима, и в общем-то, да, я можно сказать вернулась в свои корни и м -м, действительно э осознаю это. Но я скажу так: для меня это не повод для гордости, а скорее больше как ответственность да. э продолжать действовать, ну, продолжать эту миссию. Потому что я понимаю, что когда за тобой стоят такие сильнейшие люди в роду, но с тебя тоже спросят. Да, вы правильно поняли, Мария, что действительно это уровень ответственности. И я рассказываю об этом, понимаю, что вы действительно выполняете, продолжаете миссию своего прапра-деда. -пра И а, маш... прошу вас быть еще более масштабной. И брать Россию, видеть именно вот как то пространство, где вы можете творить великие дела. И приглашайте его к сотворчеству. Он вам поможет. Я благодарю вас. Анатолий, благодарю вас. Низкий вам поклон за наш совместный чудесный эфир. Если кто-то из тех, кто сейчас смотрит эфир или будет смотреть, не читали, книги творчеством знаком Анатолия Никрасова, пожалуйста, я вас призываю к тому, чтобы ознакомиться подробно, глубоко с книгами, с курсами Анатолия и с его деятельностью, с его творчеством. А с моей стороны, как я и обещала, подарок для женщин про уверенность в себе, про ценность себя, про женское достоинство, которое идет не от самоутверждения, не от боли, а от любви к себе и принятия надо написать мне в директ, и я вам в течение сегодняшнего, завтрашнего дня вышлю этот мастер-класс. Финальное слово передаю вам, заключительное. Я тоже выражаю благодарность, Мария, в первую очередь вам, что вы согласились на этот эфир. Уважаемые зрители, уважаемые слушатели наши, выражаю вам благодарность за то, что вы ищете, ищете, и ищете именно там, где вы действительно найдете истину. Я знаком с творчеством Марии и хочу сказать, что ее творчество очень перекликается с моим. Это значит, мне тоже радостно от этого, что мы идем в одном направлении. Сейчас действительно время такое, когда вы богачаетесь от собой. И милые женщины, все есть у вас внутри вас. Все есть для вашего счастья. Вот эту вот фразу просто помните и всегда находите то или иное решение. Мы вам в помощь. Благодарю. Благодарю. Доброго дня.